Добрый день, меня зовут Никольская Людмила Вячеславна. я начинающий врач-стоматолог-хирург. Полгода назад я завершила обучение в ординатуре и несколько месяцев работаю в частной клинике. Как любого начинающего врача-стоматолога-хирурга, меня очень интересуют вопросы, связанные с имплантацией, и учебный курс имплантации для начинающих от компании Мегастом – это прекрасная возможность получить общее представление о том, что такое имплантация. Из первых уст от людей, которые занимаются этим уже несколько десятилетий, узнать обо всех актуальных веяниях, о проверенных большим клиническим опытом знаниях, перенять их опыт, задать все интересующие вопросы, поделиться опытом с коллегами, в общем, принять весь тот бесценный багаж, игру знаний, которые до нас готовы донести. Спасибо большое за сегодняшний курс. С удовольствием приду в ваш учебный центр снова.